Всем доброго здоровья. Сегодня у нас небольшое путешествие. Мы собрались за этим? машиной, пешком до соседней деревни. Первый раз за все это время, значит фермер наш пробил дорогу до трассы. Время март, вот весьма необычное, и мы сейчас при при привезем машину, в общем приедем. Уважайте нас но не скучайте сено у вас есть все нормально будет вернемся с божьей помощью солнце стало и куржак Алексей взял посох отбиваться от волков ну, вроде как, пока их не видали в наших краях, слава Богу. Да. О, дома печечка у нас дымится. Все, первое наше препятствие. <ссылка> <можешь> <ссылка> ну что? Красиво. Надеюсь, мы не провалимся. Что, прямо прошу? Да, под ногами. Что, как <ссылка> на Байкале? Что-то есть, как Байкальская. Правда глубина не закаянная, но и хорошо. Там? Так это не ты роешь Это бобры роют все-таки А я думаю, это ты палочкой шарудишь. Ты палочкой ковыряешь, да? Делать нечего ну, вон, вон течет Ну вижу, вижу То есть это вот сейчас пока немножко Вон течет, тут похоже сильно, наверное И наверное все это вырвет Наверное, наверное. Ну, Посмотрим Вот так, это второй мостик Где мы на коньках катались? Идем мы где-то час и десять минут, это уже подходим практически к селу рыбки. Тут так уже лесок, лесок. Видать какое-то озерцо, вот так видать туда уходит. А. Вот. Да, да да Ну вот И озерцо. Вот есть вот, карманчики такие. Да, так что вот приезжайте к нам в Потеряевку у нас такие места красивые, вытяжить, гулять также. По морозу, <с да. Начало прямо как по безни с топами Сегодня легкий морозец, хороший такой едем имею ввиду, что никуда не проваливаемся идем как будто и не ветра ничего нету как бывает у нас в степях в общем слава богу прям прекрасно да, да. идем по озеру самое главное не тонуть ну что пришли мы на урывки всего за полтора часа хода хорошая погодка а вот видим сзади интересный сарай такой Хорошее произведение искусства. Ну, ангар вот, сделанный, каркасный Вот такие тут построечки Так что песком ходить, долго жить Итак, впервые в жизни Потеряевки Появилась в марте, <с <с дорога. марте дорога Сейчас посмотрим, по крайней мере, это начало Насколько она там появилась, да? Видим, как Моисей по двух сторону, по две стороны вода в замерзшем видит. А, ну, что, вы счастливы? Да, благодаря нашему фермеру Игору Александровичу вот, получилась такая дорога. Сейчас посмотрим, что там дальше. Вот, Конечно, когда сильно растает, тут будет не очень вот, но, по крайней мере, на какой-то период можно будет поездить Сейчас, в принципе, период такой весенний, слякоть. И дела. мы первый раз в жизни, так скажем, за 8 лет жизни, вот в месяце марте, едем на машине в деревню. Это событие, историческое событие. Сегодня утром был мороз, минус 14, да? Да. Поэтому такое подмерзшее довольно все было лучше, а сейчас уже вот подписано. Солнышко вышло сегодня. И вот так вот, пока едем дальше. Ну, ее бы как минимум бы всю бы сделать каменную. Ну, чтобы, знаешь, вообще тебе никакой дождь там. Ну, не только ее, а вот ну, до, до нас как... Бы. А так вообще-то, конечно, и здесь бы надо приподнять побольше. не конкурс а там дальше вообще не знаю mm. ну пока в целом более-менее в общем и целом, да Наши местные достопримечательности Так, это дорога по полю Мы еще не доехали до ЖД переезда ну, получается, рядом след он чистил до этого вот, А уже, как бы, второй а. раз уже не чистят Уже как бы невозможно Поэтому вот новую дорогу пробить. Да? А почему да. второй раз не чистил? Ну, потому что все, как бы, там уже вот Уплотняется? Уже, да, уже принесло Грязушка. Грязная, конечно. Грязюшка помаленьку. Ну вот и наша потерявшаяся потеряевка. <соединяющие> В степи Алтайской. Слава Богу, доехали. До дома добрались. Ну, у фермера машину поставили. Мы тут до дома прям не доедем. Проваливаться будет машина. Вот. А тут уже канавка у нас для водички. Весна красна.